Всем привет с вами Ноунейм Астамати и я на фоне флага буду зачитывать Дисней Рикстан. Пергейская гадна, на цвет как полное дерьмо. Хочешь сделай не минет. Первосыный клавнет. Ты насу, их в жопу вилку положу. Ты гоняешь как маньяк, тупорылая страна. Демократию восстанавливать звал 120 раз, отказался пятеро раз. Любопытный свиновец, все тебе наху вертеть. Пергейская гадна, Пергейская гадна, Пергейская гадна, на цвет как полное дерьмо. Пергейская гадна, Пергейская гадна, Пергейская гадна, Пергейская гадна.